Привет всем зрителям и подписчикам моего канала. Спасибо, что смотрите и поддерживайте канал лайками и комментариями. Чем больше лайков, тем быстрее выйдет новый выпуск. В этом видео я расскажу про всеукраинский слет коллекционеров в Харькове 17 августа. Я подарю 20 бесплатных входных билетов для моих подписчиков. Как их получить, информация будет дальше в видео. Просто смотрите и поделитесь видео с тем, кому тема коллекционирования интересна. Покажу вам новую книгу про бумажные деньги Украины. Само появление этого каталога увеличит интерес к теме бумажных денег и повлияет на цены на рынке. Ну что, поехали? 17 августа в субботу в Харькове на арт-заводе «Механика» состоится всеукраинский слет коллекционеров с 8 утра до часу дня. Входной билет стоит 50 гривен, но в конце видео я расскажу, как получить бесплатный пригласительный от моего канала. На слете будет выставка-экспозиция монет, антиквариата, значков, наград, старинных предметов, статуэток, посуды, много всего другого. Очень советую посетить этот слет и довольно интересное антуражное место. Ну что, давайте перейдем к каталогу. Вот доехала ко мне, наконец-то, со второй попытки книга. Что сказать, новая почта отправляет, как-то как первый раз такое вижу, конечно, не очень. Ну, каталог Максима Загреба и Сергея Яценко. Очень я ее ждал. Конечно, моя основная тема это не банистика, а просто монеты. Ну, а, коллекция Бон bon у меня есть. Я показывал вот от самых, можно сказать, таких а, первых пробных, да, которые у нас были. Те, которые с 92 -го года были напечатаны. вот И по сегодняшний день, которые сейчас у нас а, используются, даже вот такие вот. Экземпляры, которые не являются деньгами, больше сувениры, но очень интересно сделаны. Есть у меня карбонцы и 1000 гривен, которые мы разыграем. Тому, кто напишет самый забавный анекдот или шутку про деньги, я подарю ее с бесплатной доставкой. Так что пишите комментарии. Я выберу анекдот и опубликую его в сообществе во вкладке. Собственно, в этой книге можно посмотреть 2019 год, книжка что мы можем видеть здесь есть разные разделы и соответственно по разделам можно знакомиться с этой книгой плюс когда ты обладаешь бумажной бумажной версией книги это конечно качество качество порисовки всех картинок точнее порисовки точнее их печати да и это скорее всего все все все картинки, это фотографии оригинальных банкнот. Нужно было бы встречаться с владельцами, просить их отфотографировать, отсканировать, но я думаю, это даже не сканирование, это фотографии. И, конечно, тут мы видим очень-очень разные, гляньте, в, в разлицетовой гамме, по годам можно, собственно, осмотреть как прямо, гляньте, какой вот, по направлениям по направлениям можно э, двигаться и смотреть нужное вам направление вот так вот с легкостью э, его находить давайте попробуем найти вот собственно вот эту вот банкноту 1000 гривен 1918 года посмотреть что они есть она у нас должна быть в начале э, становление державности 79 страница давайте. вот эти кстати которые переделаны были под сувениры довольно тоже очень красиво я хочу себя обе банкнотки, так что, если у кого есть, присылайте. Я готов приобрести у вас, и, возможно, как раз вашу банкноту покажу на обзоре. И вот данная конкретно, данная конкретно банкнота. Она по стоимости в хорошем состоянии стоит 250 гривен. Чуть дальше у нас идет 1200 Ну, в Uncirculated, в прессовом состоянии вообще 4500 Здесь, я думаю, довольно хорошее состояние конкретно этой банкноты. Указаны размеры данной банкноты, описание аверса реверса серия даже указана. Существует даже пробный вариант-зразок. Вот это, конечно, очень интересно, где такую банкноту можно найти. Две односторонние половинки. Вот так вот существует этого зразка. Что еще можно сказать про эту книгу? Во-первых, я думаю, цена на банкноты, боны будет стремительно расти в Украине, потому что появляются каталоги, которые позволяют более подробно узнавать, более подробно свои коллекции наполнять. Тема становится более популярной, более, больше становится продавцов, которые начинают продавать, находить то, что у них где-то, возможно, валялось в книгах, на дачах, на чердаках. И захотят это продать выставить на аукцион и как раз вот этот вот популярность и популяризация за счет вот таких вот книг увеличит интерес к банистике и я думаю интерес к банистике также повлечет за собой рост на банкноты конечно в первую очередь на банкноты в хорошем состоянии в состоянии пресса и так спрос я думаю есть на конкретные банкноты. Ну просто сейчас люди могут уже познакомиться конкретно с этими банкнотами, которые они в жизни и не видели никогда. И не факт, что такие даже коллекции в вот, Харьковском музее, например, я был. такой обширной коллекции, как здесь представлен, даже в музее невозможно посмотреть. вот Так, ну что, давайте покажу, как что у меня по коллекции есть. Вот э, на самом деле, вот такая у меня небольшая коллекция а BON. Я дополняю ее какими-то еще э, марками, связанными с нашей украинской валютой и, и, или посвященной, например, тематике. Вот у меня есть монета, связанная со столетием пожарного транспорта в Украине. Такая вот есть марочка. И вот, соответственно, и Вазовский есть монеты. Я вот дополняю, дополняю коллекцию к некоторым монетам, беру марки. Это такое, как хобби. Вот так у нас мы видим э, зразок, презентационная банкнота. В принципе, у меня обзор это, этого э, альбома полноценного есть на канале. Можете посмотреть. Правда, давненько я снимал уже его. Но все равно он есть. Сейчас потихоньку я наполняю разными подписями. И в принципе даже уже у меня есть, я заменяю в хорошем состоянии вот таких вот банкнот, например, Матвиенко. В более лучшем, в прессе стараюсь заменять свои банкноты. То есть в целом я понимаю, что важно иметь в коллекции, если вы собираете именно боны, важно иметь, конечно, хорошее прессовое состояние. То есть всегда приятно, когда ты можешь найти какую-то банкноту, встретить из оборота. Но в коллекцию я бы все-таки э, добавлял банкноты, которые в прессовом состоянии. Давайте посмотрим. Сейчас очень много и каналов э, нумизматических появилось, которые в этой теме развиваются. Это здорово, потому что тематика будет популяризироваться, развиваться. У меня больших номиналов я пока не вкладывал 500 гривен 1000 гривен я думаю я не буду вкладывать как а, пока месяц в коллекцию ну разве что если супер какой-то раритетный номер или а, за ко мне выпадет. ну что друзья вот, вот такая вот такая распаковка книжки я думаю я буду периодически ее показывать в своих роликах и а, более конкретно рассказывать про какие-то банкноты или даже показывать их цены в данном каталоге. Спасибо всем, кто подписался. Если вам эта тема интересна, интересно хотите такую книжечку приобрести. Контакты будут в описании. Обязательно приобретайте и развивайтесь. И по поводу бесплатных билетов. Для того, чтобы попасть в список гостей, просто поддержите видео лайком и оставьте заявку по ссылке в описании. Первые 20 человек попадут в список гостей. Информация будет во вкладке «Сообщество». А если вы хотите получать новости на мизматике и информацию о следующих слетах и дисконты, заполните другую форму, я буду присылать вам информацию в будущем. Спасибо, что досмотрели до этого момента. Обязательно поставьте лайк и поделитесь этим видео с друзьями. До встречи!